Сегодня у нас необычный эксперимент, ко мне в гости приехала предприниматель Светлана, она продает джинсы, у нее магазин джинс дорогих И сегодня мы узнаем, чем джинсы за 3000 рублей отличаются от джинс за 10 или за 15 по износа стойкости Для этого нам понадобится автомобиль, помощники, для чего? Ну вот такой сюрприз Сейчас узнаете, одна штука Infinity и одна штука BMW так, Отъезжаем Сейчас увидите детали эксперимента. Едем в нашем заснежном поселке, маленькая Италия. Здесь у нас офис студия. Здесь у нас помощники, оператор, постановщик, режиссер, любитель Светлана. Как раз сейчас будем смотреть, как это все будет работать. Он достает уже джинсы. Так, ну, Светлана, расскажи, чем мы занимаемся. Мы, слушай, мы, наверное, сейчас попробуем джинсы порвать двумя машинами. А зачем? Зачем мы это делаем? Зачем? для спецэффекта. Так и что? Что мы увидим в виде эксперимента? А... Ну, ну с одной стороны да, мы узнаем, стороны. как рвутся джинсы такого производителя средней руки и как ведут себя джинсы бренда Не средней руки. Да, аутентичненькие такие классные. Да, узнаем, стоит ли платить больше, если стоит, то сколько и во давай, сколько давай, раз. Давай, давай, давай. Так, для этого нам потребуется BMW одна штука. Инфинити одна штука, водитель. О, а может, Эмиль будет ехать, а я буду снимать. Эмиль, готов? О, водитель всегда готов. Какая идея? Мы берем джинсы, привязываем их, в общем, распятие, как на Древней Руси. Практически. Инквизитор Светлана. Кто у нас? Шофер номер один, водитель номер два. Пиратов. Сегодня вот мы. Да, сзади у нас маленькая Италия, снежная, красивая зима, и замечательный эксперимент. Я стесняюсь силой. Можно не вы... стесняться, я тоже стесняюсь, но, в принципе, всем все равно. Нормально? Готовы? Ух. Да? Да. Смотрим, как это все будет. Самое главное <соценно> – завязать. Так, это что у нас? Джинсы средней руки или что с ними? Да, это Египет. Египетские джинсы. Египетские. Да, неизвестного бренда. Паленые. <соценно> это не паль. Нет. Это не паль, но старый египетский бренд. А важно... А, окей, старый египетский бренд. Ну, то есть они новые или они поношенные уже? Поношенные. Поношенные. Но вот они должны сейчас свое финальное слово сказать. Ну, они также поношены, как и... Так, а. Света мне сказала, что самое главное, самое слабое тонкое место, это вот как раз-таки швы. Папа. Так, телефон, айфона не теряйте. Значит, швы они должны либо Хотела? выдержать, либо не выдержать. А как, как мы замерим? Какой а у нас будет эксперимент? А если на секунды? На Я секунды? Буду а, сколько секунд? Да, Мне с момента газовая. Пол... А мы будем половину секунды? разрывать? Я уверена, что расстояние между штанами, длина веревки должна быть равна. Для равности Понял вот, а... тебя. А кто знает законы физики? Это да. имеет значение? По большому коммент... счету, наверное, В комментарии нет. можно написать, кто будет смотреть Имеет ли значение по закону физики Длина веревки Это да. же не рычаг или рычаг как раз таки бы, да, Непонятно кто понять, Может кто-то. Номера запикаем Да не, можно оставлять, а что, какая разница Мы же не скрываемся, мы же не мошенники Мы честные люди Это точно Итак, это дубль 1 Да, давайте с нами снимемся Команда у нас Станислав Орехов Светлана, как фамилия? Кишмишева. Кишмишева. Я Алексей Кешмишев. водитель Бмв. И Эмиль у нас будет исполнять роль водителя Infinity. Да, будут на газ давить. <laughs> так, поехали. Кто у нас режиссер, постановщик, оператор? Кто. Оператор я. Делаем, а кто будет командовать? Я. Все супер. То есть делай что-то вроде раз, два. 3. Делаем раз-два-три и едем. Честно могу сказать, что мы не знаем, что получится. Сейчас вот думаем, надо махать, В общем, света будет махать вот платочком, да, и мы посмотрим Эмиль. по итогу, Эмиль. сколько миллисекунд у нас займет разорвать джинсы на части. Для частоты эксперимента. Что я предлагаю? Не газовать вообще заднюю ставьте, просто заднюю и все, она автоматом покатится и посмотрим, Эмиль, что слышал? будет. Слышишь, Эмиль? Yeah. А, не газую вообще, просто заднюю ставь, она автоматом покатится. Автоматическому режиму. Да, доверимся автоматике. Если уже не получится, тогда газанем. Света платочком давай. <сих> <сих> <сих> <сих> даже не потребовалось, даже не потребовалось газовать. Да? <сих> <сих> Но усилий, я не понял Оторвалась а одна, не нога, одна нога Она как тряпочка Оно верёвка. просто порвалось Не, веревка-то что с ней будет? А, Значит, ух, эксперимент ты. показал, что не нужно Даже было и грамм бензина тратить На то, чтобы разорвалось Так, смотрим Это шорты получается? получились Еще не все потеряно Легким движением автомобиля Как ощущение. Брюки превращаются Брюки превращаются в элегантные шорты Так, отлично ну что? ну что, тогда это, это было дёргать. без газа, да? Просто оно ехало накатом. Я думаю, что даже не ехало, как-то тронулось все. Не то, что они не рвутся, так еще одна машина другую тянет. Да, если потянется, если не порвется. Но у нас эксперимент, мы же не знаем, что будет. Так, это что, это хорошее или что Это да, это покажи, чем они хорошие? Это джинсы Ян, это базовая версия джинсов, которые отшивают в Амстердаме. Что такое базовая? базовые это регуляр это то что носим каждый день ага. в джинсах амстерденим как всегда много историй зашифровано в элементах так. это бриллианты которые э, ограняют в, Амстерта... в Амстердаме в Голландии и считаются самые лучшие грани делают именно там okay. а ширинка на болтах это три креста на флаге Амстердама которые говорят о доблести, отваге и мужестве это логотип Амстердинием, которые зашифрованы крыши Амстердама. Их знаменитая линейка, которая показывает уровень моря, на которой находится Амстердам. Про то, что эти джинсы по всему миру, ну, здесь вот видно, наверное, земной шарик. Это про то, что корабли могут перемещаться по всей земле по воде. Их, ну, их логотип Амстердинием. Этим так. штанам два года. Сколько стоит? Сколько стоит? Шестерочку с небольшим стоит. А, ну, в принципе, не, не 10 нормально. Ну как бы, ну нет, но ну, это... Так. Что в них интересного? Это джинсы без усов, но с вытертостями. А усы, когда... Зачем это -за... надо, вытертости и усы? Хорошие джинсы красиво стареют. Ага. Чем дольше носишь джинсы, тем элегантнее и богаче. Они выглядят... Э... Надо в сэконт есть... сразу брать. Нет, нет. Дело в том, что джинсы хороши, тогда они выбирают одного хозяина. Да. Они принимают форму тела того, кто их носит. Отлично. Если человек их носит долго, они вытираются в нужных местах, в нужных местах вытягиваются. И никто не наденет твои джинсы и будет выглядеть лучше, чем ты. Ну, отлично, замечательно. Эксперимент номер два. Жалко, но что делать? Ну да, ну. новые купим, кстати, говорят да. денежный экскаватор. Сколько стирка? Ну джинсы не принято считать по стиркам, потому что чем чаще стираешь джинсы, тем они хуже башни. они становятся, они теряют в местах напряжения свою прочность. Но Хорошие джинсы, особенно селвич. их не принято стирать, их принято аккуратно носить. А что такое место напряжения? Где оно? Место напряжения, это как всегда в паху. Ага. Вот там, где между ляжками вытирается, но ну, вот здесь два, два сезона, ну, вот, уже подтерлось немножко, возле гульчика внизу. Ага. Какие еще места напряжения? Ну, наверное, по низу. Штанин там, где задевает опять не обуви. Вот угу. это место напряжения. Больше особенных мест напряжения в джинсах нет. Вход в карман. Кстати, у них вот такие вот э, заклепочки везде тоже с бриллиантиками. Угу. В деталях, да? Важно. Да, эти штаны, Я они еще... все из деталей и историй. Хорошо. Ну а. что, ну что, готов у нас? Да? Ой, Лешка. Что? Ой, Лешка. Береги джинса с молодом. Скоро Новый год, Дед Мороз новый принесет. Это да. Ну вот интересная история с джинсами в Почему-то чем дороже покупаешь, тем больше денег приходит. Будет правда, правда. Отлично. Но вот это не... Под этим видео будет кошелек, можно туда как можно больше скинуть. Ровно столько же или в два раза больше. Так, смотрим. О, отлично. Держится? Двухгодовалые штаны. О, инфинити тянут. Да ладно, ты Подводим итоги. Провязали а. вторые джинсы из Амстердама. Они двухлетние, но BMW тянула инфинити. В принципе, вот оно ехало. То есть мы можем буксировать этими джинсами в принципе в экстремальных условиях Если будет необходимо завязать и потянуть кого-нибудь, вытащить из болота То используйте джинсы, как они называются? Амстер Деним Вот, пожалуйста, базовая версия позволяет вытащить бегемота из болота Да, то есть Деним из Амстердама Так, сейчас тема такая, идем накатом Два автомобиля, накатом, платочек, смотрим О, буксует БМВ. БМВ буксует на джинсах. Давай еще чуть-чуть. Ага. Нога. Но мы так, ну мы так, ну да, были. нормально. Да, но ты Это ты было свет? круто. Джинсы, ну что, да, действительно выдерживают. БМВ уже забуксовала, лед образовался, ну да. Круто. Да. Ну-ка покажи. Свет. ну круто я считаю. Как у нас зрители скажут, круто? В самой тяжелой, как сказать, в нагрузной части они оторвались -то только в колени А, ну, кстати, да, получается, вот и здесь Если что, и оторвались они всего лишь по местам вытертости А здесь как не бывало А тут как ничего и не изменилось Если бы, в принципе, перед водителем не стояла задача их разорвать любыми способами То, по большому счету, выйти из болота можно Да, вытаскивать можно И более того, я думаю, даже и сейчас можно привязать и попытаться выйти Света говорит, что тут даже лучше стало, чем лучше Но Вот Люди похорошели. за это, между прочим, деньги платят Вот, вот за, за такой, такой эффект. Вот. А здесь буквально можно Приезжайте, можем тоже ваши джинсики Потянуть У вас будет ваш личный автовар Так, ну ладно, спасибо съемочной группе Оператор Станислав Эмиль, водитель Алексей, водитель Я Светлана Все, супер Режиссер Режиссер-постановщик Автор сценария и спонсор реквизита и этого показа. Ну автор-то идеи, мы забыли сказать. Автор идеи, это конечно. Это же Косука. А, вот Косука, это же Энтони эм наш, Все, драгоценный. Да. Спасибо всем.